Дорогие близнецы, гороскоп на август для вас. Последний месяц лета ориентирует вас на дела семейные. Ваш сектор семьи в августе заполнен планетами. Здесь расположена Венера, Меркурий, Юпитер. 22 августа к этим планетам присоединяется еще и Солнышко. Отношения в семье будут полны тепла. Родители и другие родственники поддержат вас. Это месяц, когда любовная связь становится гораздо интимнее и содержательнее. Если ваша любовная история только начинается, время отлично подходит для укрепления отношений, когда все может повернуться в лучшую сторону. На протяжении всего августа в доме партнеров расположен динамичный Марс в доме партнера, близнецов соответственно. Влияние этой огненной планеты несет траль, а также яркие моменты в любви. Чтобы в личной жизни не случились волнения, ведите себя с возлюбленным или с супругом сдержанно и дипломатично. Звезды вам советуют не реагировать на происходящее слишком горячо. Принимайте во внимание и точку зрения партнера, а не навязывайте только лишь свою. В последние дни августа могут произойти приятные события в любви. Юпитер, управляющий домом партнером Близнецов, встречается с планетой любви планеты любви венерой и с Меркурием, управителем вашего знака. Это редкая планетная конфигурация, которая имеет очень хорошее значение для ваших отношений. Карьера и финансы. Для работы и карьеры этот период достаточно противоречивый. Успехи будут чередоваться с периодами сложностей. Несмотря на все усилия, некоторые действия могут не иметь желаемого эффекта. В августе приоритетом близнецов является сотрудничество. Во взаимодействии с другими вы сможете достичь большего, чем работая в одиночку. Месяц будет отмечен негативными аспектами Нептуна в доме карьеры близнецов. И это будет способно выразиться в некоторых ошибках на работе или, возможно, отсутствие какого-то понимания с коллегами. Это не обязательно будет какая-то явная враждебность, но напряженность будет присутствовать. Есть вероятность, что вы обнаружите за кулисами тех, кто пытается препятствовать вам или появится какая-то тайна в рабочих или других вопросах. Но интуиция вам обязательно поможет разоблачить тайных врагов и двигаться вперед вам будет легко и достигать своих целей. Для работы и бизнеса, как вы понимаете, это не очень лучший период, а наиболее удачным будет третья, последняя декада месяца. Препятствия исчезнут, перспективы карьерного и профессионального развития станут яснее. Ну, а что касается финансов, то значим, значимых изменений у близнецов не ожидается. Рост доходов возможен через любимого человека или супруга. Больше шансов для этого будет у вас уже в конце месяца. Период, в принципе, обещает стать более прибыльным для тех, кто владеет собственным бизнесом. Здоровье. В августе близнецам следует быть более внимательным к своему здоровью. Период несет потенциальные риски и не исключены травмы и обострения хронических заболеваний. Нужно соблюдать осторожность в общественных местах и на транспорте. Избегайте, пожалуйста, опасных мест. Спокойствие, уравновешенность и ровное отношения с людьми окажут благотворное влияние на состояние здоровья. Если необходимы отдых и эмоциональная поддержка, вы найдете это у себя дома среди близких и родных людей. Совет звездам, дорогие близнецы. Не смешивайте, пожалуйста, бизнес с любовью и дружбой. Ну а я хочу вам, друзья, напомнить.